Купил я иномарку, чтоб брать-то да не видней. Женою так не жарко, когда лежу под ней. Не новая, конечно, но это не москвич Пыхтит и прет прилежно, не едет на кирпич. В ней заменил колеса и сделал тормоза. Теперь она не босса, не тачка, а краса. Рулить, конечно, может с таким большим люфтом. А то, что в ней негоже, исправлю я потом. Аккумулятор новый, да новый инструмент. Но все почти готово, не остановит мент. Ведь тех осмотр в порядке, в ГАИ свой человек. Я изложил все кратко, до тачки целый век. Но вот стартер в отключке, меня хватил удар. Кто б выдал мне получку, бельнов не так отдал. Хотел отдать в починку, да денег не копья. На новую начинку не заработал я, Такую иномарку продал, конечно, враг. Ее столкнуть не жалко с обрыва да во враг. На вид она убога не тронул даже вор. Названий разных много, Но главное запор.